Я горд, я счастлив, знаете, была какая-то несколько лет назад волна, что молодые люди хотели уезжать и что значит где-то на другой стороне лужайки всегда трава зеленее. Я рад, что я в Москве, что я в России, что я работаю, что рядом друзья, родители. Понятно, что можно быть русским и не, не, не живя в России, но где родился, там и пригодился. И я счастлив, что я служу в театре Вахтангова, что я живу в Москве. Будем хранить и беречь, и в общем работать во благо своей страны.